Так, слесарь сделал нам, поставил новую задвижку. Сейчас я иду смотреть на нее. Я стоимость ее посмотрела в интернете. Если кого интересует, может посмотреть. Стоит она от 10 тысяч. Новая задвижка. Сейчас я ее покажу всем. Ой, блин, стукнулась. Вот она новенькая. Подожди, ничего не видно еще темно как в одном месте вот она новая совершенно в мазуте не так надо сюда светить ничего не понимаю вот она новая задвижка тут подкапывает краник почему-то здесь прокладочка новая а прокладочка тоже чуть-чуть подкапывает с прокладки но она за, за по моему она должна Но я позвоню почему подкапывает Завтра проверю. Вот задвижка новая. Сейчас я еще ну-ка, удаление сделаю. Вот она какая. Свечу, свечу этим телефоном, а снимаю на камеру. Болты новые. В общем, полностью задвижка новая вся. Вот она в мазуте. Кому интересно. Так. Это хорошо. Это сделано дело. Хорошее дело сделано. Вот этот кран... Шаровой на 25 Его надо менять, потому что вот В нем вода стоит Стоимость его Он сказал что-то рублей 350 что ли где-то В магазинах просто сантехники продается И еще один аналогичный кран Шаровой Вот он с него капает Это и горячая вода шаровой кран Видишь что шипит даже Вот течет-течет Он поставил ведро сюда Предусмотрительно. То есть его надо срочно менять. Цена его от 350 за 150 рублей он его поставит просто так к нам. Там вот тоже ведро стояло, вот здесь вот. Сейчас я сюда пойду. Но здесь уже ничего не капает. Стояло ведро. Идет горячая вода мимо нас. Общих домовых нож у нас нету. Вообще домового счетчика у нас нету. И слава богу. Мазонин сказал, и не ставьте вам, надо сначала все отладить, потом уже ставить. Вообще, домовой щечек на воду. Вот и все, работа сделана. Никаких паспортов у этой задвижки нету. А задвижка и задвижка. Ну, как мы покупаем краники всякие, мы же не имеем паспортов на них. Новые и новые, все. Теперь надо шаровые вот эти купить два. Но это я посовещаюсь с людьми от аварийки деньги остались. Остаток есть аварийный. Это я разговариваю. Я, слышу. я на видео снимаю. Сделали там все. И я разговариваю, иду, все. Рассуждаю, там надо два крана ставить новых. Вот.